Привет, ребятки! С вами снова карет Cards, третья часть. И во что бы нам поиграть? Поиграть, где поездить с вами. Давайте-ка, наверное, все-таки уже проедемся вот здесь вот на таком дополнительном задании. Это у нас спецмиссия. Нам нужно спасти нашего друга. Как мы это сделаем? В общем, кто играет, тот уже знает, а кто не играет, сейчас узнает. В целом мы получили 10 20% атаки, и вот, вот эту машинку нам нужно будет в ходе игры догнать и уничтожить. Вот у нас такой кусачий, кусачая наша машиночка, разгоняемся, у -у -у, перелетели, видели как вас, ух ты, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как у нас закружилась голова. Я думаю, у нас сейчас все получится, мы с вами очень быстро догнали этот автозак, можно так сказать, или нет, надо поменяться с ними местами, а то у нас как-то не получается его кусать, ведь если машина задина... Ой-ой-ой, кружились! Давайте, давай-давай-давай-давай-давай-давай, отрывайся от них! В общем, если машина э, у нас за спиной, с тылу, то мы не можем ей принести никакого... Ой, еще и вертолет вызвали. Никакого урона. А вот... Ух ты, как мы ее подбросили! Я думал, она сейчас разломается. А, она уцелела, крепкая попалась. Жизни у нас осталось очень-очень мало. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, давай еще еще еще Ой, не успели. В общем, загрызли нас полицейские. И уехал от нас автозак, не спасли мы друга. А он так на нас рассчитывал. Ну ничего, в следующий раз получится у нас пройти спецмиссию, спасти друга. А ой, машина, Вот интересно было на такой покататься, я еще на такой не ездил. А, так, так, так, что у нас здесь еще есть? Есть спецмиссии какие-нибудь или... Или что? Или где? Арена, арена, арена. Может на арене покататься? Давайте арену, наверное, прокатаем. Посмотрим, что оно. Если честно, первый раз вообще еду на арене. Или не первый. Сейчас посмотрим. Сейчас зайдем внутрь. Запустим миссию и узнаем. Или не запустим миссию. Так, френдопедия. В общем, миссия у нас не запустилась, если честно. Не знаю, почему. У кого, кстати, такое было? Что... Ух ты, пух ты! А это что у нас за франкопштейн ух ты пух ты в общем я так понял нужно полицейских убивать и нам дают кусочки автомобиля каракон и танкоминатор О, вот круто на кирпичиках стоит непонятно что ну ладно давайте посмотрим что у нас есть еще битли интересное название для, автомоб... для автомобиля вот. Гатор у нас есть, бомбочку... О, можем улучшить бомбочку, 1600 стоит. А, так, а здесь что мы можем? Ракетницу взять, взяли. Ракетницу купили. А, на заморозку уже нам не хватает. 400 единиц не хватает, надо было ракетницу готовить заморозку. А, ну... Уф, уф, уф, уф, уф, Так, новая бомбочка... У нас уже есть ракетница. Франкопштейн живой. Хорошая новость для нас. В общем, едем, смотрим, что сейчас из этого получится, из наших улучшалок. Справились мы с продвижением нашего автомобиля или не справились. В общем, едем, узнаем. Э, так так так что нам выпало слава богу бубликов нету все попало и кристаллики и атака и улучшение не выпало только у нас нитро ну три варианта то есть три э, бонуса у нас выпадает все навсего а нитро у нас уже был бы четвертым бонусом в принципе. давай разгонь. ух ты как они быстро жизни наши у... Ух ты лопушка что же это такое Давай, давай, хух, времени хватило у нас. Ра... Ух ты, ракетница, видели? Ракету запускает. Ну, как-то, о, ракета, бум, видели, разорвала автомобиль, ракетница, класс, вообще. Классная штука, ребят, кто будет играть, советую, ставьте себе ракетницу, она вам очень сильно поможет. Ну, не знаю, очень сильно, не очень, но все-таки поможет в уничтожении автомобилей и... И продвижение дольше по своей карьерной лестнице. Едем, едем. О, Нитро. Нитро, слава богу, нам и так попадается. Ракетница стреляет, Но мы как-то не замечаем. О, вот сейчас выстрелит. Туф, бум, видели? С одного выстрела уничтожила. Ух, настолько ударила. Куда-то она стреляет. Вверху была, наверное, машинка. Да, вон она уже с половиной жизней. Но этой машинки, кстати, много надо Много ракет... О, две ракетницы достаточно ну и... ну и бомбы тоже достаточно Мы отошли от электрического удара Едем дальше Интересно, три счета сможем кому мы набрать или не... Ух ты, как классно! Ой, взорвались, едем Едем, едем, давай догоняй, догоняй, догоняй, догоняй. У нас подтолкнули Давай, бух, сверху просто раздавили машину у нас еще и острые зубы полицейского. Сейчас мы, сейчас мы с ним разберемся. Не надо с ним разбираться. С ним разберутся циркулярные пилы. Вот, не надо нас догонять. Вот так вот комбо. Ура, мы прошли живы. Ну, я думаю, на сегодня все. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всем пока-пока.